Добрый день, уважаемые выпускники школ, уважаемые наши абитуриенты и дорогие, я бы сказала, родители этих абитуриентов. Потому что родители тоже решают во многом, если не на 70% и больше, куда поступать детям. Вот вы закончили школу, вы закончили колледж и думаете, куда вам пойти сейчас учиться и, главное, чему учиться. Я, Мишкова Людмила Леонидовна, директор Тамбовского филиала Российского Нового Университета. Я приглашаю вас вместе со всем своим коллективом поступить в Российский Новый Университет. Несмотря на то, что филиал в Тамбове, учиться все равно вы, считается, будете в Москве, и диплом у вас будет Московский Российского Нового Университета, сокращенно РУСНОВА. Российский Новый Университет уже завоевал огромную популярность в России. Почти 30 лет он готовит студентов с 1991 года. Тамбовский филиал российского Нового университета 22 года готовит студентов. За это время мы выпустили огромное количество профессионалов, которые работают и в Тамбове, и в других городах России. И обо всех о них очень хорошие отзывы идут. Но знаете, что может, быть показать, что может показать качество обучения в нашем ВУЗе? То, как быстро эти люди, выпускники наши, идут по ступеням карьерного роста. Они занимают огромные должности. Я сейчас не буду говорить, но когда будет возможно, вы придете в наше здание, вы посмотрите фотографии наших выпускников, и вы удивитесь, какие замечательные специалисты учились у нас. Наш ВУЗ считается московским, не считается, а является московским. Российский Новый Университет. Несмотря на то, что учеба проходит в Тамбовском филиале, диплом получают все выпускники Московского университета. И вы знаете, здесь учатся не только тамбовчане, а здесь очень много москвичей учатся, которые даже не живут в Тамбове. Друг от друга знают, что есть такой филиал. И на вопрос, почему вы сюда приезжаете, хотя в Москве есть головной вуз, они отвечают. А дело в том, что диплом все равно московский, а в Тамбове платить за учебу меньше. Конечно, цены совершенно у нас другие. Наш вуз расположен, вы наверняка уже знаете где, за спортивным комплексом «Кристалл» на пересечении Цкарба Маркса и Пенсинской. Здание прекрасное, новое, современное, очень хорошо оборудование, материальная база замечательная. Вас будут учить самые лучшие преподаватели, которые собрались в нашем вузе. Мы очень Трепетно относимся к нашим студентам. Мы знаем практически каждого студента. Знаем о нем, что у него на работе, что он хочет, что предпочитает. Если вы будете учиться очно, у вас очень хороший досуг. Работают кружки и научные, и кружки художественной самодеятельности. Вам здесь будет очень интересно. Вы можете узнать от наших выпускников наших насколько здесь хорошо. И вы знаете, я сейчас вам скажу такие слова... Это то, что придумали наши выпускники. Закончив вуз, найду работу. И заполняя множество анкет в графе образования, я с гордостью отмечу Российский Новый Университет. Приходите к нам учиться в Российский Новый Университет Росноу, и тогда вы тоже будете гордиться своим вузом. И когда вы закончите Российский Новый Университет, вы получите диплом, где будет написано «Российский Новый Университет». Диплом государственный, город Москва. Приглашаем вас, уважаемые ребята и родители тоже. Посоветуйте своим детям, наверняка вы знаете про наш вуз. прийти учиться в российский новый университет.